Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже европейского качества испанского производителя фирмы Валенсия. Серия называется "Жасмин". Данную пряжу я приобрела в интернет-магазине Кудесница. Ссылочку на интернет-магазин я оставлю ниже под этим видео. Здесь 100 граммах 250 метров. И в состав входит 50% мериносовая шерсти, и 50% акрила. То есть, это обычная самая полушерстяная пряжа с состава мериноса классической толщины. Пряжа в целом мне очень понравилась. Из данной пряжи я связала вот такие, как пример, детские носочки и специально использовала свою любимую резиночку один на один, которой я обычно оформляю э, свои изделия и лицевая гладь э, на которой основаны все в принципе узоры в целом в работе пряжа мне очень сильно понравилась, она имеет плотную хорошую скрутку, она не толстенькая, вот вы можете наблюдать, и мне понравилось то, что пряжа не имеет, скажем так, дефектов на протяжении всего вязания, она была хорошей ровной скрутки и без узелочков, это очень сильно порадовало. Вот, и что хочу сказать: я из данной пряжи могла бы связать в принципе все. Это начиная с аксессуаров: то есть это шапочки, снуды, шарфики, носочки, так и какие-то различные большие изделия: это свитера, кардиганы, пловеры, мужские свитера. Вот, я на примере. Скажем так, вот этой пряжи, честно говоря, заинтересовалась именно для вязания мужского свитера. Я долго присматривалась пряжи и не могла определиться, именно с какой мне связать мужской свитер. Вот как раз таки я остановилась на пряже Жасмин. Мне понравилось то, что пряжа достаточно тоненькая, но при этом хорошо она будет согревать, скажем, тело и при этом она такая вот приятная на ощупь, то есть изделие не будет колоться. Конечно, для людей с высоким порогом чувствительности я рекомендую использовать другую пряжу. Почему? Потому что в целом пряжа достаточно мягкая, но у людей, которым, скажем так, кусается в целом вязаные изделия, то данная пряжа тоже будет кусаться. Поэтому используйте пряжу либо с другим, скажем, лояльным составом, вот, либо же полированная шерсть, вот, либо с надписью Baby. То есть там идет уже как бы целенаправленная пряжа для деток. То есть она гипоаллергенная, она максимально мягкая по чувствительности. Вот. На данном примере носочков я также хотела посмотреть, как же пряжа ведет себя после тепловой обработки. Я специально использовала Две температуры, это до 30 градусов водичку и свыше 30 градусов. Что хочу сказать, до 30 градусов постиранное изделие было... Абсолютно таким же, как и до стирки, то есть ничего не поменялось, скажем, не вытянулось изделие, не село, петелечки, как были, так и есть, немножечко подвыровнялись. вот, что хочу сказать, когда я использовала температуру выше 30 градусов, соответственно, водичка приобрела такой синеватый оттенок и изделие потянулось на полсантиметра, то есть у меня сейчас получились два абсолютно разных по размерам носочка, вы можете посмотреть один носочек длиннее чем второй вот, вот как раз таки на скажем, маленьком изделии, я хотела посмотреть, что будет у меня с большим потом готовым изделием. Я пока не определилась, честно говоря, на мужской свитер с узором. Здесь производитель рекомендует использовать половиной номер спиц. Я вязала носочки троечкой, так как хотела максимально получить плотное изделие. И носочки имеют свойство протираться в пяточке. Вот, Чтобы этого избежать как максимально дольше, то я использовала спицы потоньше. Вот здесь согласно, что нужно использовать четверочку на лицевую гладь, либо какие-то самые простые рельефные узоры, лучше использовать тройку с половиной, четверочку, также для изнаночной глади. Если использовать какие-то косы, жгуты, перекрещивания, то лучше использовать максимальный четыре с половиной, тогда у вас будет вязание более таким рыхлым, пышным и, соответственно, сократится расход пряжи на ваше изделие. В целом, здесь метраж мне очень понравился, хороший, 250 метров, то есть э, на детские носочки ушло чуть больше полматочка, то есть это очень экономно, я считаю. вот. И, конечно же, вернусь немножечко э, к ручной стирке и сушке изделия. Опять же, таки, вся пряжа ручной, э, ручного вязания, изделия требует ручной стирки, то есть обязательно не... Э, ваше изделие, а просто немножечко пожмакали, разложили на горизонтальной поверхности и точно так же сушим, тогда у вас изделие максимально дольше э, сохранится в эксплуатации, скажем так, менее будет э, растянуто, садиться, кошлатиться и так далее, вот, в целом пряжа мне очень сильно понравилась, я буду из нее вязать, опять же таки, Изделия продолжать дальше, пока я остановилась на мужском свитере. Здесь красивая цветовая гамма, насыщенные оттенки. Мне это очень сильно понравилось. Вот, и. В целом, кто что вязал из данной пряжи, обязательно напишите в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. Конечно же, не забудьте лайкнуть мне за видео, нажимайте на колокольчик ниже, чтобы принимать оповещения о новых видео, которые будут выходить на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек, ссылочку на носочки я оставлю ниже под этим видео, обязательно кому интересно, можете посмотреть. Пока-пока!